Здравствуйте, друзья! Сегодня провожу прямой эфир, и у нас, меня будет сегодня для вас очень большой сюрприз. Сейчас об этом узнаете. Я буду проводить прямой эфир в городе Санкт-Петербургом. Вот, сейчас ждем их подключения. Так, сейчас появится представитель города санкт петербурга вот, вот. Привет всем, привет всем. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Юля. Здравствуйте. Так, ну Здравствуйте. Что, друзья, представляю вам. Так, замечательную... так а у нас, а нас что-то звонит. Я слышу так, просто... Я, я слышу, слышу просто... Свой голос, строй голос в эфире. Возможно, что-то в, настрой, что в настройках. Так, хорошо. что может быть, это мне надо будет настраивать? Да, вас... да, да, да. Так, а что у меня может быть не так? Где надо смотреть? У меня опыта большого нету. Ничего, ничего. Сейчас, куда заглянуть мне лучше всего? Так, слышно? Так, слышно? Да, я, все вот слышно. Я, я все равно слышу. я слышу хорошо. Они все равно. Так, ну вот я вас слышу без хорошо, Юль, без всяких вот э, накладочек, у меня все четко. Да, я тоже вас Да, я, я тоже слышу, вас слышу. слышу. Только Только я потом то, что я говорю. А это потому, что вы в себя включили звук, у вас, наверное, второй нет, идет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, все нет, все обычно, нет. Все обычно все не так. Обычно все не так. Нет, да. Не, я просто знаю, когда проводю какие-то такие вот зумы, еще что-то встречи. Фонить могло только, если когда-то у кого-то стоят колонки, и он сам себя Не, через колонки... никаких колонок, колонок у меня нету, у меня, нету, у меня выключен. Вот я еще по максимуму, я еще по максимуму сейчас все отключу, Я все равно слышу свое рэк. Так, интересно, кто, если нас кто-то слышит, скажите, пожалуйста, есть ли шум какой-то в эфире, или нас хорошо слышно? Если кто может, напишите. У нас идет очень жарко. У нас сегодня тоже хорошая погода. У нас, да? нас было как-то... Нас... На градуснике я даже смотрел, у меня сегодня был учет то до 35. Так, О, 25, ну это, 30. 30. О, это, это, лето. Все. это лето. Да, то есть я поэтому сижу, мне немножечко здесь жарко. Так, ну, о, о, о, о, о, о, о, о, о, у меня только вот, у меня вот включен только вот телефон, я больше ничего не включил. Есть, я не с компьютера. Ну, вот у, меня тоже. у меня тоже, Так, ну, громкость на полностью у меня стоит громкость. Громкость у меня взяла. Громкость вся убрана. у меня взяла. Все, меня... Как и должно, все быть. Как и должно быть. У меня шума никакого нету. Просто то, что я говорю, то, что я говорю оно отражается. Оно отражается, отражается потому, я не успеваю договориться о предговорении, а это предложение а это уже с удержки начинается идти и, эфире. и эфире. Естественно, как бы Естественно, я, как слышу, как я свой получается слышу свой голос. Свой голос немножко, но... немножко отвлекает. отвлекает, отвлекает у меня этого нету. То есть, скорее всего, проблема у вас техническая где-то вот. Ну, Я вас слышу один ну, раз. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте как попробуем, в любом случае, как в любом он приходят. Здесь будут, и... будут, да и... потому что действительно и... немножко некомфортно получается. Я понял, давайте там начнем, потому что, наверное, люди ждут уже, до чего мы собрались, время идет у нас. Вот. Друзья, просим прощения, мы постарались максимально сделать, чтобы у нас было комфортно. Кто-то будет смотреть сейчас в прямом эфире, готовьте вопросы, потому что мне часть вопросов прислали, я опубликовал заранее запись. Кто-то будет слушать записи, соответственно, тоже с удовольствием получу от вас вопросы и на них отвечу. Можно многие вопросы получить ответы сейчас по, по прямому эфире, потому что, ну, большинство вопросов, они повторяются. То есть, если у вас какой-то будет потом уникальный вопрос, ну, что будет? Будет очень здорово. Я буду очень рад, если у нас удивить каким-то уникальным своим вопросом. Итак, друзья, я хочу вам представить партнера из Санкт-Петербурга, замечательную Юлю, представителя группы строительной компании ЦДС. Очень, Нет, известная, это из да, очень известная строительная компания. Я знаю, что у нас очень многие люди сейчас переезжают с удовольствием в Москву и в Питер. И сейчас даже наметил очень тенденция переезда в Питер в связи с тем, что. Там очень хорошее образование, ни в чем не уступающее московскому, даже некоторые, ну, опять же, это высказываю мнение людей, которые туда переехали, что даже на их взгляд лучше, поэтому они поехали учиться именно в Питер. Соответственно, там очень много-много-много плюсов, о которых сейчас ну, будем рассказывать, и, соответственно, я буду обращаться к тому списку вопросов, которые задавали люди по поводу, так сказать, переезда в Петербург и возможности покупки квартиры. Для начала давайте я решу представить Юлю полностью, чтобы она рассказала несколько слов о себе и потом начну задавать вопросы, которые мне подготовили. Да всем, да, всем привет. Еще раз привет Петербурга. Петербурга. Крупных застройщик, один из самых в сам Велкам! Велкам! С удовольствием сегодня проведем эфир. Расскажем самые актуальные предложения, самые актуальные все с первого марса с первого кустов. Юль, вот первый вопрос, который мне задали, ну, как обычно возникает у людей, возникает, сколько лет вы на рынке? <с> Это сейчас mm. очень важный Это вопрос. Да. Да. Наша компания, наша компания как на рынке мы на рынке более уже более 20 лет. В прошлом году мы отмечали свои 20 летия Конечно, сейчас клиентам очень важно, очень важно. понимать, как ты который строит, да, В основном мы проще, сориентируемся себя, на рынке, как давно строим, как и как самое главное, как мы строим, да, потому что сейчас в года у нас кризис нашего -го года и вот на сегодняшний, и месяц, и на этот сегодняшний этот, день, этот, день да такая тоже некая зона турбулентности, не она в любом случае поэтому, присутствует поэтому, поэтому конечно в, же первый вопрос да это гарантия, это, да, гарантия это, что то застроите поэтому более 20 лет на рынке кирпично-монолитные дома да столько панели столько кирпич монолит и конечно же самое главное да это цена цена цены цены начинают за 2 миллионов 400 тысяч рублей и там до двух миллионов рублей зависит уже объекта, от объекта на угде находится, от, где находится, от, где находится а готовые, не готовые террасы, инфраструктура. Поэтому, трансы. Трансы. поэтому трансы. тут все подбирается уже, уже индивидуально. Отлично. Это будет даже больше нас. Мы вот работаем семнадцатый год. то есть 4 <связь> года. Да, 4 года. Побольше. <связь> да, да, побольше. Уже и скоро и нам 4 года. Да, в 4 года. В 4 года. Да, а, люблю фирмы, которые работают долгую, и они то, что пришли, сегодня на рынок побыли и убежали. Это очень хороший показатель. Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно. На самом, конечно. Деле, на самом у деле, деле у нас огромный поток клиентов, это уже рекомендации, друзья, родственники, кто-то инвесторы. Это да, большое количество это -то обращений, это уже повторная покупка. за повторную, да, да, покуп... за повторную ну, покупку, безусловно, ну, мы тоже поощряем для да, да, клиентов, мы даем скидки. Здорово, отлично. У меня тогда возникает вопрос: раз вы входите в топ-5 по стране, я как правильно услышал, правильно эти, это очень <competing> <Research analysis> да? серьезный показатель. Да. Это, знаете, даже это, я так подозреваю, что наверное в топ-5 вы входите и выше Восток москвичи. Или есть кто-то из Питера. Вы знаете, даже очень многих московских забросиков мы обогнали про рейтинг. Я сейчас говорю про рейтинг, это по прямом то, что на сегодняшний день настроится, то, что мы продаем. Это 18 культов жилых комплексов, когда было 40 дома. Поэтому, Поэтому, конечно же, в Москве далеко не, Москве компания, далеко не да, каждая компания в других объемах нужно строит, объем, и, объем, продает строит свои... и продает свои объекты. Офигеть. Вот честно говоря, вы меня удивили на целых комплексов. Я знал, что вы очень большие, но это у Ну не настолько, ну не настолько. Давайте теперь будете знать. Будете знать. Вот. А тогда, я так понимаю, у многих возникает вопрос, потому что у нас же очень много вопросов по обманутым дольщикам, я сам с этим сталкивался, и очень хорошо знаю, что этот вопрос решается, если объект строится в рамках 214 закона. Как у нас обстоят дела с 214 законом, это очень интересует людей, потому что все хотят иметь защиту для этому закону. Да конечно. да, конечно. Мы, мы работаем, да. работаем в рамках 2014-го федерального закона, заключается договор для до его участия, первоначальный взнос, либо вся сумма зависимости за оплату, оплаты, клиент, в зависимости от да, оплаты клиента, она оплачивается посредством аккредитива. Аккредитив это некая электронная инфейка, которая открывается у нас в банке на определенное количество дней, и мы подаем пакет документов уже на регистрацию в Росвит. После того, как договор проходит у нас регистрацию, Защищают единственное на, на, доме да, под больных продаж или квартира в проечных среду, там мы мы уже продано. Мы раскрываем уже пользу и пользу, и дальше, пользу, и дальше мы, другие другие бирю, мы уже строим на эти денежные средства. Потихонечку, Потихонечку мы переходим like уже на финансирование, никого не секрет, кого не секрет с прошлого года, с прошлом года потихонечку в законодательстве. Они покупают уже Поэтому у нас есть даже уже, которые мы продаем финансирования поиска. Вот. То есть, ну, в чем вот. разница? Если, что, раз, если раз, мы если подалек, шейдинг, мы строим на своих судочников, то по проектному финансированию мы, мы будем строить мы уже на самые денежные средства и на средства, и которые на мы средства, берем в банке под проценты. Естественно, ждать Естественно, там предлагательных цен, цен на старте не, не надо. То есть, опять же, если мы говорим про инвестор, если мы говорим про историю выгодного жизни, выгодно прошеплование, это надо делать участок, а есть далеко отлично. А какие-то по оплате условия? Только нужно брать обязательно ипотеку или сто процентов своих денег или есть какие-то рассрочки? О нет, ну, варианты нет, на не разные. разные. Вот, вот, естественно, сто процентная плата. Естественно, ипотека, То -то ипотека -то тоже приравненная сто процентная плата. Всевозможные рассрочки. Рассрочка, рассрочка, рассрочная, да, рассрочка да, да, на два, это очень много для тех клиентов, которые реализуют свою историческую, потому что все-таки огромные количества переездов, санкт-петербург, это, сначала дать что что-то свое, свое в своем свое свое свое свое регионе, да, а потом уже, да, в Питере. А, поэтому а, есть на два месяца. Есть настройка а до окончания uh, Мы работаем, со всеми, мы работаем со всеми сертификатами каких-то природных. Это, это и военные опотики, и фитERS, это какие-то субсидии, расселения. Все, что есть у клиента, мы все обязательно принимаем. Любая программа, семейные капиталы, мат, естественно, все берем. Государство, если дало, государство дало государство доложили скажем как это какой объект на каких условиях ну, здорово то есть, даже если сейчас вспомнилось как-то общался с людьми которые переезжают даже допустим дает правительству нашей страны э, сертификаты там ну, перевезду других ну, наши граждане да да да да да, да да да и да да да да да да да да да да да да вот я считаю, что это очень такой огромный плюс, что вы с этим пользуетесь. А смотрите, вот люди когда переезжают, ведь не, не у всех есть возможность сделать ремонт, ведь я, например, столкнулся с Саратой, что у меня здесь очень много, сейчас массово такая мода стала заказывать квартиры с ремонтом, <таспорфилин> потому что взять квартиру без ремонта, ну, что говорить, откровенно, потом бывает ремонт затягивается на несколько лет, допустим, сейчас ударил кризис, и, соответственно, человек, ну, какие-то ресурсы ушли на место ремонта, на что-то другое. Есть ли возможность покупки квартиры сразу с ремонтом или в каком вообще состоянии воздаются квартиры, вот скажем? Прекрасный, вопрос. Прекрасный это, конечно, вопрос, потому что, конечно, для, для, для, для регионального клиента, это очень важно. А, у, нас, а, у нас на сегодняшний день строятся да, да, два жены на это, это река, Черная это речка и Волганский, там, там отделка, там изначально, отделка изначально, не изначально не предусмотрена. Во всех остальных, Во всех остальных наших проектов, которые проектов, проект, мы сейчас строим и продаем, это «плюс», «плюс», «масс-маркет», у нас проходит акция, мы дарим отделку Причем это не просто, какая-то отделка. Когда ты заходишь квартиру, понимаешь, черт, с этим в в очень хорошего качества отделка, то есть даже замки не надо менять, я да, сама живу в квартире, но я не меняла ни одного замка. Все прекрасно. Обойка покраски, белый, 7-8 раз можно перекрашивать, в ванне в это клейка, холода акриловая ванна с кружным экраном, санузлой полностью все в коридоре. В комнате. Принкоса с абриканалом. Сионка. Камерная селопатия. Полностью квартира готова для проживания. построился. Мы получаем ключи. С первого дня у чай, ставить чайник. Матраз. Уже пользу квартиры. Все так нормальная история. вопрос такой. Просто здесь такой вот уже опыт сталкивался вот у меня я например сам был на таких комплексах потому что у меня тоже очень люди довольны когда покупают строители сразу с ремонтом Есть ли возможность как скажем организовать либо прямой эфир показать такую какую-нибудь образец квартиру там не знаю либо какие-то видео сделать потому что я думаю конечно вот у нас пишут, конечно у нас тур. есть 3D тур у нас есть 3D тур у нас есть 3D, 3D У удобно, удобно для, для клиентов d не приезжать не тратить время не тратить да, потому успеют, успеют, успеют, успеют, успеют. Успеют. Даже если ваш приятный хочет приехать нам в город, нам в город посмотреть он объект, он может походить он только рядом. Да, город, да, за за да, собором ну, собор, получается. Местность, а посмотреть, что там рядом. Сейчас можно сделать, в интернете. Поэтому у нас на сайте есть веб-камеры. Всегда можно зайти посмотреть именно в что на сегодняшний момент происходит на стройке. у нас есть... Плюс у нас есть 3D-молитур, ты заходишь и, и, и прям пошагово-пошагово смотришь, что, делаешь, что, делать, ходить, что ходить, делать, Какие материалы, плитуса, стены, двери, а, фурнитура. А, это можно это очень удобно. А вот еще такой вопрос технически сразу, потому что я думаю людей будет интересовать, вот когда в Саратове у нас выбирали квартиры, там, например, было три-четыре выбора, ну, на выбор плитки, там, два-три вида ламинат, ну, к примеру, какое-то количество, у вас там тоже есть такой возможность выбрать, или это... Нет, у нас все по умолчанию, это классика, все бежевые, нейтральный оттенки, никаких вязащих гамм, а выбрать ну, дополнительно, да, две плитки, что такой возможности нет. есть возможность отказаться от да? мы, мы ее дарим. приедем не ну, клиент клиенту что он не берем Но если клиент настаивает на, на, на том, что он хочет отдел. сделать, свой сделать проект, дизайн да отдел. Да, да, да, да, мы Мы берем отделку, Мы берем отдел. Мы берем отдел. Мы берем отдел. Мы Мы берем отдел. Завора, и и мы все равно сделаем берем отдел. Мы берем отдел. Мы квадратного метра. Мы берем отдел. Мы берем отдел. Мы берем отдел. Мы берем отдел. отдел хорошего качества, 5-7 лет, лет точно такой ремонт. То, То, То есть это прям удобная история, современная, симпатичная. 5 тысяч за ремонт, как вы говорите, я так даже могу сказать, по ну, 40 метров, да, с да, да, да, квартира, 5 тысяч. Мы на 20 тысяч потом ремонт потом сделаем, мы никогда на 20 да, ремонт потом не выполним. Да и в Саратове такой невозможно сделать, я даже не представляю, как. Конечно, друзья, в этом случае не знаю, конечно, кому как. Может быть, есть кто-то очень желающий какие-то иметь свои дизайнерские ремонты, какие-то, ну не знаю. Но если вы не берете что-то такое сверхзаоблачное, я бы не рекомендовал отказываться, Я считаю, что лучше взять таким ремонтом, а потом, если уж, ну. Допустим, вы взяли там, в ипотеку, в рассрочку, после того, как вы все рассчитались, ну, можно просто перейти на следующий этап на что-то более там дорогое. Потому что не думаю, что сразу найдутся люди, которые смогут взять там за 25 миллионов, все-таки это, ну, таких да единиц правильно. обычно. Да все конечно. Как я, знаете, как всегда говорю, техника мелких шагов. Сначала взяли одно попроще, потом взяли подороже, подороже, ну и постепенно выходите вот, отлично, очень хорошее, Они могли бы вы рассказать по какой-нибудь, скажем, ну, кинджелин комплексы, которые, ну, чтобы уже люди представления имели более подробное. а не как вот сейчас, что там у вас 18-шелых комплекс, потому угу. что 18, знаете, угу. это как вот я даже как пытаюсь сравнить, что один комплекс, это круто. Там вообще, вообще, то есть, это, там уже, это уже фильм, который строит целый комплекс, это уже, знаете, ну крутой застройщик. А когда в 18, это уже как-то даже в голове не умещается, Знаете, как, как, как триллион рублей. Это, вот, блин, это, это слишком много, это уже не воспринимается. Так и здесь. Как-то вот. Скажем, более так давайте посмотрим, что ли, с вами. Ну, там несколько. Да, 18 да, да, 18, да, 18 проектов, конечно, мы сейчас про 18 рассказывать не будем, иначе мы призваны менять и переход. Да, до вечера я смогу вещать. Можно знаете, можно нас Наверное, у нас кто-то переезжает. Давайте три таких основных подгруппы клиентов, да, мы с вами выберем. И возможно, да, ваши клиенты тоже портрет узнают. Первая, самая основная категория, конечно же, это когда отправляется. Это когда ребенок может учиться даже в 8-9 классе, родители, родители, родители уже принимают решение, куда он, решение, он, куда едет, куда он поедет, на Санкт-Петербург, это большие вопросы, вопрос, да, учиться. У нас действительно хорошее образование, у нас с московским базом, с чуть попроще, да, и самое главное, чтобы решить квартирный вопрос в попроще, да, нежели чем в Москве. Общежитель на всех попадает, да, мы вставать и снимать, конечно, Конечно, Множи даже еще канал, ребенок, ребенок еще когда ребенок школу, да, школу они да, они, да, они, они уже а на думать да, на... И вот и покупают квартиру на, на этапе строительства. Вот как раз-таки для студентов у нас есть очень проект, это минимальная цена, доступа к потому что, конечно же, да, родителя же, чтобы ребенок же, да, до метро. Это такой главный самый аргумент, да, родителя же, да, родителя же, да, родителя же, Достаток, шаговый до вот метро, метро, а, буквально получается до а, метро, до метро, по метро по и, и ветер, это красная поливена, по по приемам, метро, по, по приемам, города, без, без пересадок, без пересадок без всего а, пересадок, а, мы надираем. Цены очень приятные, цены на структуре, 24 квадратных метров начинаются от 3 миллионов 400 тысяч рублей, до соделки, монолитный дом, до комнатной квартиры, до 3 миллионов можно взять отружку. Сколько еще раз? Студия, 26-27 квадратных мест, это минимальная цена. Это минимальная Однокомнатные, цена. Квартиры Однокомнатные квартиры вот, от 2800-2800. Это уже с отделкой? Да, это с отделкой. Да, это это строящий дом, мы говорим не про готовые. Мы говорим про стройку. То есть он покупает в Саратове, не входя в Саратов, допустим, квартиру, и через какой срок, примерно Там год, два, сколько заселения? В среднем дом строится два года. Через два года он въезжает, и у него за 2 400 или за 2 800, ну, примерно цифры сейчас, то есть, если более подробно кто-то обратится, уже сообщим, он получает квартиру с ремонтом под ключ. Все верно. Блин, Все верно. Потрясающе. И вот самое главное, главное шаг метро. метро. Да, это очень здорово, потому что... Это вот такая вот студенческая история. история. история. А, естественно, а, естественно, если есть возможность, возможность от миллионов, миллионов, да, да, рассматривать опыта, да, по всей, по штуков, вир, конечно, Я бы рекомендовала Я рассмотреть на проект, наш проект, а, да, а, и Он не строит сейчас Там всего лишь две нас. В этом году и на до метро, готов. Район и, район и всего лишь две и остановки, остановки метро до самого метро центра, центра, центра. Санкт-Петербурга. То есть, площадь Востанин, Невский проспект, Московский вокзал и Санкт-Петербург уже некуда. Самое сердце там. Питера. А, Цены начинаются от 3,5 миллионов рублей, от 32 квадратных метров. То есть, маленьких площадей, 26 квадратных метров. В этом проекте не происходит. То есть, комфорт плюс, естественно, площади уже немножко другие идут. Слушаешь, ну как, не напугало ценами вас? Нет, знаете, я просто сравнивать с Москвой, э, то, что в Москве там либо ты берешь Подмосковье, как бы там на расстоянии все, хотя там красиво, да, все чистенько, но сравнивая, скажем, с Москвой и понимаешь, что это как бы совсем другое, то есть в Москве там, как бы, как студенческая жизнь начинается, там немножко другие цены. Угу. Я, я не слышал про ремонт допустим, в квартирах вот такого тоже я не слышал кстати, а сколько вот эта акция у вас продлится с ремонтом? пока она бессрочная пока она бессрочная да. Друзья, пока, как тут есть, да. пока тут до года, точно до конца и года и я думаю, что не поменяется это не так, что мы лето продаем с отделкой а с что это поменяется это не так не так, поэтому пока это акция, это, это плюс, акция, это плюс подарок вы получаете уже отделку Друзья, очень рекомендую обратить внимание, потому что из опыта, я помню, начало 2000-х была мода, мы сделаем все сами, но поверьте мне, я насмотрелся на вот эти сделание сами, это столько прошло, людей через столько намучились, что лучше брать вот сразу с ремонтом, тем более здесь есть куча рассрочек, и отсрочек, э, принимают все, как вы слышали, никто не, не сразу присоединился, ну, либо потом записи посмотрите. Юль, давайте дальше, вы меня приятно радуете. Да, а, значит, <с освободите> да, значит, смотрите, а, а, далее у нас все подгруппы, это когда под, под под семья переезжают да, на ПМЖ, средневозрастной категории, либо, конечно, либо, да, конечно люди уже выходят люди выходят на, на пенсию и переезжают в которые в свое время уезжают в Петербург, и здесь остались. Такие клиенты в основном рассматривают по побольше, уже по это да, студия, однокомнатная квартира, Разные. Разные. от, от 48 квадратных метров, 8 метров 30, до 80, но вот по практике, вот, да, по практике да, первая, да, первая комнатная она от 50, 50 до, до 64 квадратных, 40, квадратных метров. Вот да, да, нашу прям большой метраж около 80 квадратных метров, но редко кто покупает. Здесь как раз идеально подходят и Принерский, и Московский. Они находятся тоже в черте, это Дорокстай, Дорокстай, район, это Московский район, это доступное это по привлекательным ценам. От 5 миллионов рублей взять хорошую квартиру, также с обилкой Порядка 5 миллионов рублей зависит от служебного Метро не будет шаговой доступности, здесь буквально 15-15 Но район в любом случае полностью готов, полностью сформировано для, для жизни вокруг абсолютно есть абсолютно есть все торговые магазины, магазины, торговые центры, парки, а, парки, разбирается, погуляете, погуляете, да, не надо, да, не и надо и подбираться. У тебя все это рядом, внутри квартала все это уже сформировано. Кстати, хороший вопрос подняла. А у вас вот во всех жилых комплексах как с инфраструктурой? то есть насколько там парки развиты, магазины там что-то тоже хочется отдыхать, конечно не только конечно же, мы, раз, бы мы бы не могли давать не дома но принимали если мы принимали строили один дом строили один дом, дом и, и при него а, забыли дом выводит дом выводит торговые социальные инфраструктуры на первых а, этажах этажа, этажа, конечно же коммерческие магазины первые это земельные площадки помещения со всеми нужными со всеми нужными со всеми нужными Деводорожки, полностью, а, полностью готовые, вот, вот, да, вот, внутри передам, квартала. А, плюс, а, конечно, а, конечно же, конечно же, не только, да, только да, а, да, в первым где мы строим торговые центр. на торговые детские центры, детские, детские сады, сады, сады, начальные школы, школы, школы, школы, школы а где-то даже и поликлиники. Мы, как школ топовые застройщики, мы не просто будем квадратные метры, мы еще и создаем такую среду внутри квартала. То есть, как помните, наш знаменитый любимый фильм с легким паром, который мы смотрим раз в год на Новый год все то есть теперь дома такие нет, не будет такого, что все одинаково, все, что-то есть нет, разница. Нет нет все, нет, нет, все, конечно концепции рады. Концепции Архитектурные, Архитектурные бюро, да, бюро, у нас да, у есть да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, в наших рамках, да, да, да и да, очень близко. И, конечно, он там и, конечно, прям, он прям проработан на комплекс, на комфорт, прям милосей, там, милосей, там, мелочи, там, беседки, там, беседки, там, зона там, там, ну, а, ну, ну, ну, наши периоды, там, комфорт, и естественные воркауты, и занятия йоги. А сейчас нам самоизоляция показала, да, что что если у, тебя ты, тебя если рядом у тебя есть рядом с все, все как бы то тебе, тебе очень сильно повезло. Ну да, то есть это наконец заставило многих поменять концепцию, убрать лишние, я не знаю, так сказать, ненужные ну, понты, а получить именно, что вот в реальной жизни это многие вещи по-другому смотрятся, я думаю, что многие сейчас задумаются, а тем более самоизоляция продолжается, и чем дальше, тем больше люди будут ценить истинные ценности, а не вот какие-то uh -huh. такие вот показания. Uh -huh как недавно здесь услышал такое выражение, что, оказывается, онлайн это как бы ну, жизнь людей, которые ну, менее богатые. Богатые люди могут себе позволить нахождение рядом с собой парков, таких реальных встреч. То есть это большое богатство, которое ну, постепенно начинает переходить. То есть если в начале 2000-х компьютер считался роскошью, то сейчас потихонечку мы начинаем переходить, что это, как, ну, это обычные онлайн, это обычные... Да, уже конечно, купления. это, норм. да, это норма на сегодняшний день, да, даже... да, ребенок в а, школу, школу не, школу бы не годы, в этом, в этом году не было да, к примеру? Да, поэтому, когда вот сейчас описываете вот это все, что у вас есть в магазинах, это очень шикарно, очень здорово. Наверное, знаете, тогда, я думаю, есть еще... Такой, один, наиболее часто встречающийся вопрос, потому что не так легко сейчас людям, кто хочет купить квартиры, поехать в Санкт-Петербург и купить что-то, потому что нас просто по приезду mm -hmm. посадят на самоизоляцию. Mm -hmm. вот. Есть ли возможность покупки из Саратова? Какие пути решения в этом случае? Безусловно. Безусловно. Нам придется нам, приезжать не обязательно. Мы все эти два месяца, да, вот в марте, в мы будем деньги Дома, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, дом, тоже дом, дом, дом, хорошо справлялись. Самое главное, дом, дом, дом, да, вы была? да? Вы вы выбрана выбрана была выбрана квартира, бронируется. Квартира бронируется. бронируется у вас. С да, вы ее принимаете, вы бронируете. Квартира бронируется на Она возвратный, возвратный залог. 30 тысяч. А, залог фиксирован. А, а, условия. Условия. Цену, цену, цену, у нас фиксирован. У нас У нас У нас фиксирован. У нас 2 месяца, нас месяца, У нас фиксирован. У нас фиксирован. У нас фиксирован. У нас фиксирован. У нас фиксирован. У а, на 4 дня, а, если у а, нас 100% плата либо на 10 дней, если у нас ипотека. И, и, и согласовывается сделка, вам, вам присылается пакет документов, документов, все это клиенты подписывают, подписывают, и просто, просто отправляют нам сюда, в подаем на регистрацию. Если это электронная регистрация, сложности нет, управлять ничего не надо, надо. Что, что очень легко что очень легко и просто приезжать приезжать не надо, приезжать не надо. И самое главное, И на, самом самое главное хочу, на самом деле, я хочу тоже рассказать вашим клиентам, а, цены, а, да, цены, цены, да, цены это цены, очень важный это момент, очень потому момент, потому что очень многие, потому потому что, многие конечно же, а, думают, думают, что, что я позвоню сейчас застройщику, будет застройщик, застройщик будет, будет дешевле, у застройщиков будет какая-то скидка, у нас единые цены, мы работаем, через партнеров в регионах, что, естественно, вы обращаетесь к нам, цена будет для клиента едина. Поэтому опускания обращаются к вам. Обращаются вы, вы все знаете, вы, про, все нас. знаете вы про нас. Вы проходили обучения, наше обучение. Вы можете, можете обучировать своего клиента. Клиент, вы там рядом с ним. А, а мы а здесь, здесь далеко, поэтому здесь вам, далеко, конечно, по вам, конечно, попроще. Друзья, как вы слышали, то есть... Если вы хотите приобрести квартиру, ну, кто-то посмотрит запись, кто-то сейчас будет смотреть, то можно послушать, я говорю, еще раз запись, я постараюсь потом сохранить ее запись эту, И, не знаю, технически смогу ли выложить на YouTube, но сутки она точно будет сохранена, но я попробую сделать более долгий, потому что тут много полезной информации. Вот. Обращайтесь в Саратове, мы здесь в Саратове вам решаем все вопросы. Отвечаем на все необходимые вопросы. Цена для вас одна и та же. Что вы обращаетесь здесь, в Саратове? Что обращаетесь в Питер? В Саратове никаких не платите нам денег. То есть для вас эта услуга абсолютно бесплатна. И у вас есть возможность, не выезжая из Саратова, купить квартиру сейчас во время самоизоляции. И когда уже дом построится, только приехать и принять квартиру. Потому что, как видите, наш партнер – это ведущая строительная фирма. Она входит в ТОП-5. По России, я думаю, это очень важный показатель. Просто так в топ-5 не входят. И 20-летняя история, я думаю, это очень важно. Так же, как вот мы работаем уже 17 год, у нас очень тоже приходит много людей по рекомендации, нужно знать, что ну, просто так в 16 лет люди тоже не работают. Поэтому, друзья... Про... рекомендую обратить внимание, если вы готовитесь, не тяните, потому что сами знаете как, э, за каждым спуском идет подъем, сейчас пройдет какой-то период времени и цены пойдут вверх, не может быть такого, чтобы у нас там годами стояли цены внизу, я всегда вот, всем рассказываю. Э -э... Не будут. Цены, <сёк> не будут. Цены, конечно, конечно же не будут стоять. Я я, знаете, могу сказать, я, я на рынке, конечно, недвижимости, очень давно, наверное, вот с да, и... и всегда, и... всегда, всегда есть такие клиенты, которые такие вот клиенты, ждут. Которые ждут, ждут да, когда станет шею, да, когда будет новая очередь в продажу, когда будет какая-то акция, какая-то скидка. И я давно на себя поняла, что сегодня, и никогда. Да, будут выходить новые продажу. Но то, ну, в любом случае будет выше, да, чем сейчас. Тем более сейчас у нас разный старт, разный в добродетель, да, в добродетель, да, да, в добродетель, да, в добродетель, да, в добродетель, в да, в добродетель, в да, да, в но у вас наверное, работает и 5-процентная ипотека, которая вот, если второй ребенок после 18 года родился. Конечно, она даже меньше, чем она 4,5 или 7, 4,9, то есть до 5%, 5%, 5%. 5%. Но это уже зависит от банка уже. Да, да, да, да. да, да, да, Да, это, да, все, да, подбирается это все подбирается. В зависимости от его, от права к доходе, от предительности нашего отечного отдела. И наши коллеги, конечно же, подберут оптимальные условия. Условия. Да, я, наверное, еще раз повторюсь, но я просто недавно столкнулся с такой ситуацией, делал, ну, очередное рефинансирование, и человек не знал, что можно брать кредит на больше, чем на 10 лет. Друзья, можно взять и на 15, и на 20 лет, то есть уменьшив платеж, чтобы вам было комфортно, потому что самая большая проблема, с которой я сейчас столкнулся во время, так сказать, самоизоляции, это что когда люди взяли немножко выше своих сил, поэтому никогда не бегите там, ой, я выплачу за 5 лет у меня даже есть расчет, если кто желает напишите мне, брошу на эту статью что если сравнить ипотеку и потреб то ипотека будет даже на одном и том же сроке в итоге, если выплачена дешевле, почему? потому что ставки по ипотеке всегда ниже вот. но по потребу вы себя просто можете нагрузить так, чтобы потом скажете вот зачем я это влез, поэтому не гонитесь здесь море ресурсов Фирма надежная, рассрочки, низкие ставки по ипотеке. Я считаю, что такие шансы упускать никогда нельзя. Надо пользоваться по такой возможности, пока дают строители. И потом еще, наверное, для тех, кто ждунов, кто ждут чего-то. Ребята, не забывайте, лучшее жилье уходит в первую очередь. Худшее остается под конец. То есть какие-нибудь угловые, торцевые, первые этажи, на которые никто не хочет смотреть. А все видовое, все самое интересное, все всегда... Ну, бронирует в первую очередь, и когда вы придете, скажет, а я вот хочу то, скажет, ну, ребят, это взяли два года назад, как же так? Да, бывает, да, например, бывает, на самом деле год, даже, например, такое даже, такой, такой, даже, даже не, то, что 2 бывает, Ладно, Минец, не выбирает, там два года назад, через раз, через месяц, через полтора приходит, раз, через раз, через раз, через раз, через деньги, через готовы покупать, извините, через раз, уже нет, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, через раз, зафиксируйте это все ну, это полностью, покупка, покупка, полностью да, покупка, да, по, текущим по текущим условиям. По Кстати, полностью согласен, потому что да, если хорошие квартиры, ее желательно не выпускать. Потому что хорошую квартиру, я говорю, реально, вот я знаю из моего опыта работы, что я сталкиваюсь, когда продаю квартиры. Иногда бывает, квартиры, не выходят на рынок по несколько поколений. То есть, например, там в 60 м году кто-то из членов семьи получил государственную квартиру, и вот, допустим, там в прошлом году там продавали квартиру. То есть эти квартиры там уже третье поколение живет, только продают. Потому что и эта квартира причем сразу быстро у нас уходит. Потому что она в хорошем месте, у нее хорошее местоположение. И когда выйдет эта квартира на рынок, неизвестно, это может еще через 50 лет. Поэтому также здесь. Сейчас кажется, товара много. Ой, а что там? 18-шило комплекс. Ребята, поймите, когда э, пройдет время, и, ну, как обычно, хорошие, редко перепродают, Про, перепродают я как бы такие вот ну, какие-то неудачные квартиры. Ну, либо, за либо за очень дорого. Да, вот, либо за очень дорого. Юль, большое очень спасибо. У меня вопрос такой. Если будут... Просьбы, пожелания. Мы сможем с вами провести еще прямой эфир, там, допустим, в какое-то время рассказать еще о каких-то там да, новинках, еще что-то? Конечно, мы готовы. мы готовы. Можем, Можем сделать, допустим, сделать, сейчас у нас доходный полный эфир. Полный эфир. эфир. Будет сделать эфир, более детальный про цены, да, про районы, потому что, конечно же, информация о компании это одно, и возможность, квартиру Санкт-Петербурга это тоже одно. Конечно, конечно, другая, информация, другая информация, поэтому... с удовольствием, с удовольствием. Ну, то есть мы можем в следующий эфир запланировать рассказ какой-нибудь подробно о двух-трех жилых комплексах, может, даже с какими-то фотографиями. Конечно. Там, конечно, конечно, конечно, можно. конечно, можно Отлично. Так, друзья, если у кого-то какие-то вопросы есть, пишите. Если нет, то и Потому что я задал вот кучу вопросов, которые были, я всех задал. Сейчас и, может быть, что-то у вас появилось, чтобы сразу ответили. Я думала, просто буду поступать по ходу. Да, так же. Да, так поэтому, поэтому ждите, вопросы, ждите, будут, вопросы ждите клиентов, будут, клиентов. В любом случае, если я на, ось, на посредине посредине посредине пару слов, пару слов, слов по... тот, кто задумывается, тот, кто задумывается попасть, попасть, квартиры, по квартире санкт аренде, Питер это то направление, которое всегда будет актуально. по аренде, по аренде, по аренде, по аренде, Заработок. Поэтому если да, даже, даже нет всей суммы, э, и вы хотите, э, просто, и вы хорошо хотите просто хорошо проинвестировать, да, да, да, да, есть ну, какое-то какое да, накопление, даже да, даже, я, не даже, не даже, я бы, наверное, очень чтобы не осталось, большое было бы небольшое, было бы обязательно. Под хорошие проценты, под ипотеку в Питере всегда это будет перерос. это будет хорошо сдаваться, Поэтому это в любом случае всегда будет актуально. Поэтому переезжайте в Питер, покупайте квартиру в Питере, у нас хорошо. Ну да, я могу сказать, что да, Питер это из тех городов, куда едут все. И он как бы такой более спокойный, и у него такая, я не знаю, репутация интеллигентного города. То есть не зря же говорят, там, мы петербуржцы. Ага, культурная, а культурная столица. столица. А, культурная столица. Если, допустим, Москва это такая деловая, это там, где, ну, скорость, где там... Люди работают на износ, то здесь все-таки это от всех знакомых, кто там был, все рассказывают, вот мы были, смотрели тут, там восхищаются с какими-то красивыми вещами, то есть каким-то там зданиями, еще что-то, но не восхищаются, как в Москве там и там деньги заработать. Хотя, да. опять же, за счет да. того, что это крупный очень мегаполис, допустим, даже сравнивать с Саратовым, это значительно там, раз, наверное, в семь больше Саратова, это огромные возможности для, и для отдыха, и для жизни, и для работы для заработка для заработка в том числе плюс один из самых больших меня меня путешествовал у нас рядом тут у нас рядом у нас да да да да да да да несколько часов, да да да да да да да да да да да да да да да да да нас то есть, ой, как интересно. То есть, получается, ты можно и лететь не из Питера, а лететь из... Э, и я чаще всего из летаю. И, и, и, и огромной экономии, да? Да, в два раза да, в два раза минимум. Ну, как здорово. Смотрите, то есть, даже не знал, потому что я-то, Саратов, у нас все на Москву зациклено, а вот тут такую возможность даже не знал. Да у, civet, да. да, у нас на лету, у нас на лету, у нас на лету, на лету, у нас на лету, на лету, либо нас на лету, у нас на лету, у нас на либо у нас либо лету, у нас на лету, у есть на лету, у нас на лету, у нас на лету, у нас на лету, на Отдыхать, отдыхать. Здорово. Просто потрясающе, потому что на самом деле у нас красивый город, но таких возможностей, как у вас, близко нету. Так, ну я гляжу, пока вопросов никто не задал. Наверное, скажем большое спасибо Юле. Да, спасибо вам да, большое. Спасибо, спасибо вам большое за внимание. внимание. Поэтому до встречи. Уже до встречи тогда уже тогда в Санкт-Петербурге. Да, все хорошего. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.